Добрый день! Рады приветствовать вас в нашем доме в лесном озере. Это новый современный дом, построенный по технологии GreenDom из бруса и двойного перекрестного утепления. Добро пожаловать! Коттедж возведен в небольшом охраняемом коттеджном поселке «Лесное озеро» расположенного на берегу Машковского озера. Поселок очень уютный, всего один въезд и всего одна улица, покой и тишина. Очень приятные соседи, дружелюбные семейные люди. В двух километрах от поселка база отдыха Иволга, в которой есть ресторан, отель, фитнес-клуб, картинг, квадроциклы, знаменитый парк птиц, более двух тысяч видов птиц и зверей, рестораны, пейнтбол, струсиная ферма. Другогодичные магазины в шаговой доступности. Ближайший город Балабаново, около 5 километров, где расположена железнодорожная станция. До Киевского вокзала поезд идет 1 час 20 минут. До поселка от станции ходят автобус и маршрутка. На автомобиле можно добраться как по Киевскому шоссе примерно за 50 минут от МКАД без учета пробок, так же по Калужскому или Варшавскому шоссе примерно за это же время. Двухэтажный коттедж общей площадью 190 квадратных метров возведен из качественных, экологически чистых материалов по технологии Green Dome. То есть это брусовой сруб снаружи утеплен перекрестным в два слоя в шахматном порядке каменной ватой плотностью 35 общая толщина стены около 32 см, вензозором и широкой имитацией и полностью подготовленный для круглогодичного проживания со всеми работающими и проверенными коммуникациями. Фундамент монолитный, ленточный. Перекрытие первого этажа брус 100 на 200 мм, обработанный качественной биозащитой. С перекрестным утеплением каменной ватой ТехноНиколь. Общая толщина пола 30 см. Аналогичным образом смонтирован потолок, его толщина 25 см. Использованы диффузионные мембраны от компании ТехноНиколь. Внутренняя и внешняя отделка стен имитации бруса сосны. Снаружи дом окрашен финской краской Технос в три слоя. Кровля гибкой черепицы ШИНГЛАС от компании ТЕХНОНИКОЛЬ. Доля домов с гибкой черепицей ШИНГЛАС в нашем домостроении составляет примерно 60% и постоянно увеличивается. Это связано в первую очередь с удобством ее монтажа и в вторую очередь с низким количеством отходов. Проект брусового дома под ключ европейский GreenDom 190 разработан строительной компанией Зеленый пояс Москвы специально для жилой застройки. Большая полезная площадь при небольшой площади остекления и небольших открытых пространствах делают дом максимально энергоэффективным и удобным именно для постоянного проживания. На входе вас встречает небольшое крыльцо, качественная дверь с терморазрывом собственного производства, Начнем осмотр дома с прихожей, здесь мы попадаем собственно говоря, в достаточно небольшую прихожую, которая является одновременно тамбуром для проникновения холодного воздуха в основные помещения дома, и одновременно также существует место здесь для установки, например, стенного шкафа, для того, чтобы можно было поставить обувь, можно было раздеться, и, соответственно, отдельный вход в котель. К дому подведены и разведены по точкам потребления, оплачены следующие коммуникации. Водоснабжение, собственная скважина с кессоном, 55 метров. Электричество, 3 фазы, 15 киловатт. Канализация, система перерывных колец, 3 плюс 3. Дом отапливается от газового котла, по всему дому установлены подоконные радиаторы. Просторная гостиная, соединенная с кухней-столовой, позволит вам разместиться как большой дружной семьей, так и с большим количеством ваших друзей и близких. Площадь кухни-гостиной 56 метров. В доме применены современные технологии энергосбережения. Вентилируемые фасады предупреждают образование влаги в стенах. Все оконные проемы застеклены ПВХ пакетами с высоким уровнем тепла и шумоизоляции. Пластиковые окна, двухкамерные стеклопакеты, все створки поворотно-откидные, на всех створках москитные сетки. Полы первого и второго этажей ламинат 32 класса, в санузлах ПВХ ламинат, не боящийся воды. Вентиляция, естественная вентиляция, да, да, там кухне, в санузлах обязательно предусмотрено. В нашем доме э -э, кухонная зона э, также уже Веранда вполне достаточно для размещения стола, для размещения, возможно, тоже каких-то диванчиков для открытого воздуха, оснащена декоративным ограждением для возможности выпадания детей и отдохнувших взрослых. Также установлена розетка всепогодная, что с легкостью позволяет подключить любые электроприборы на веранде, Освещение веранды присутствует. Можно сидеть дотиками. Участок 15 соток. Вполне просторный. Имеет небольшой естественный блок, что позволяет сделать различные ваши ландшафтные фантазии воплотить в жизнь. Качественные межкомнатные двери с качественной фурнитурой. Санузел первого этажа площадью более 7 метров. В санузлах качественная сантехника. Раковина, зеркало, унитаз, душевая кабина с низким поддоном, пенал. Как же без небольшой кладовочки? Большую кладовочку можно использовать в общем как гардеробную, как... Кладовку пылесоса, ну, соответственно, помещение, оно причем, не очень маленькое, можно сказать, даже уплотненное. трех, Даже хочется трех. Здесь разместится вся ваша хозяйственная утварь, и место еще останется для детей, которые забирают чулан, если они плохо себе. Спальня первого этажа площадью 17 метров. Очень удобно для людей, не желающих подниматься по лестнице на второй этаж. Также прекрасно подойдет для организации кабинета. Поднимемся на второй этаж. Ступени лестницы покрыты специальной резиновой краской, нестираемой и противошумной. Санузел второго этажа, площадью 8,5 метров. В цену дома входит установка здесь ванной или душевой кабины, на ваш вкус. Большая спальня или детская, площадью 24 квадратных метра. Гардеробная, в которой находится лестница на чердак, площадью более 7 метров. Следующая спальня второго этажа, площадью 17 метров. И третья спальня второго этажа такой же площадью, как и предыдущая, 17 квадратных метров. Озеро находится перед тем лесом, который сейчас мы видим из окна, на фоне еще одного нашего дома, построенного по этому же проекту. Так выглядит холл второго этажа. Как видите, вся планировка квадратная, ровная. Потолки все полные. Второй этаж без скосов. Энергосбережение и минимизация затрат на отопление – один из главных моментов, которому мы уделяем большое значение. Мы даем пятилетнюю гарантию на данный коттедж.